Любая страсть толкает на ошибки. Но разве этим нас остановить, Когда играет кровь подобно скрипке, И хочешь бурю штилем примирить? Когда как в омут с головой ныряешь, Ты в бездну чувств, а разум явно спит. Куда, зачем и как, все забываешь. Страсть бьет ключом, а счастье слепит. Живешь в ловине чувств, не сознавая, Что может все пройти, как снегопад. Что страсть пронзит вдруг вспышкой И растает, оставив боль, сомнения, разлад. Любая страсть толкает на ошибки, Но как иначе счастье ощутить? Разлука пусть сотрет с лица улыбку, Но без ошибок невозможно жить.